Закопаешься здесь. Ну, давай, перед эфиром, а, по маленькой, для храбрости. Добрый день, Евгений Федорович. Это я, Владимир, из телевизора. Я тут проследил динамику твоего карьерного роста. Мы тут посоветовались с Димоном, с Дмитрием Анатольевичем. Он тоже высказал свое мнение. В общем, поддержал. Буду краток мою команду нужен такой руководитель. Мы вот в поселке Чапланово нефтедобывающий комплекс открываем. И, а ты, говорят, вот мне Юрий подсказывает, знаешь, местность хорошо. И, кстати, местных тоже. Кстати, к нам тут Илон Маск хочет сунуться со своим фейсом. То есть, э, с фейсом. Наша служба выяснила, кстати, что он Никакой он не маск Он э, фантомаск э, Поэтому у него так все Легко все пролазит и к тому же он как инженер Полный ноль э, Вот его имя наоборот Читается например как ноль э, В битах это Четыре ноля Выражается как четыре ноля Это и ладно, хватит Тролить его Дьют вроде бы нормальный э, Как инвестор хороший и, и вообще, Евгений Пора тебе уже самому управлять Тут, как говорится Бабки не ходи И ты же моряк И работал на корабле Корабельным механиком Опыта управления есть Я же в какой-то мере Тоже моряк Я вот недавно на, на рыбалке С Шойгу и с Димоном Был Ну куда я без них Хотел аллигатора поймать мне местные сказали, что в ТВ их нет. И вот на озере там такие еще трудные названия, эти нерусские, озеро Токпакхоль. Вот я со щукой там стою. На самом деле, я поймал вот такой синьковая щучонка. Вот. В общем, ты соглашайся, будем на рыбалку ездить. Ты знаешь, я люблю все делать сам самолетом управлять, танком, квадратом, лошадью. И я вот даже на Медведю, Медведем управлял, Михаил Потапкин, Потапычем. Вот у меня удочка есть, хайтечная, Кстати, сама рыбу ловит. Там еще дайверы помогают, правда. Недавно с Димоном на его яхте поневес невес Ну, я опять управлял. В общем, люблю управлять. Евгения, ты соглашайся. Значит что, тоже будешь всем управлять. Я думаю, ты справишься. А, ну и в заключение а, хочу пожелать тебе огромного оптимизма в работе и обязательно продуктивной деятельности. В дальнейшем без нее никуда. А, ты думай, а я побежал, а то меня там а, без меня не могут корпоративчик начать. Вот ну, ничего без меня не могут. Mm -hmm. Давай, пока, Юкини, до связи.